Сейчас 16 января 2014 года, я Макс Федоров. На в шествие рейсеров. Кроме Ивана Доронина приехал Рома Любимцев и привез тренироваться дочку Лену. Дочка непростая, а золотая. В прошлом году Елена Калина в 15 лет выиграла чемпионат России, заняв второе место в общем мужском зачете. Затем Лена в ноябре заняла третье место на чемпионате мира по кайтбордингу в Китае. А еще Лена выиграла почти все гонки чемпионата Европы, но почему-то не стала чемпионкой. Привет, Леночка. Привет. Сколько тебе было лет, когда ты впервые подняла кайт? Расскажи. Мне было восемь лет. Я взяла трехметровый кайт-хобби и была очень напугана. Расскажи, как ты первый раз приняла участие в кайтовых соревнованиях? Это был чемпионат Санкт-Петербурга по сноукайдингу 2008 года. И на льду было очень много воды, поэтому я была практически полностью закутана в полиэтиленовый пакет. Выглядело это смешно. Перечисли, пожалуйста, несколько лучших результатов по кайтингу. ВИСа 2013 первое место, чемпионат России по кайтбордингу 2012-2013 первое место, а также чемпионат мира по кайтбордингу 2013 первое место среди девушек и третье место в общем зачете. Лен, какое твое достижение в кайтинге ты хотел бы навсегда забыть? Чемпионат Европы по кайтбордингу 2013, где меня дисквалифицировали в половине соревнований. Мне бы не хотелось об этом вспоминать. На Лену подали протест и дисквалифицировали ее на 8 выигранных гонок. Она продолжала выигрывать, но не смогла выиграть чемпионат. Лена, скажи, пожалуйста, кайтовые споты. Какие из кайтовых спотов тебе нравятся и Почему? Летом мне очень трени нравится тренироваться в Санкт-Петербурге, на Финском заливе и Ладожском озере. Однако зимой там нельзя тренироваться, поэтому мы ездим в южные страны. Мне очень понравилось кататься на Тенерифе в городе Альмеденах. Хотелось бы вернуться сюда еще раз. Российские соревнования по кайтбордингу и мировые соревнования по кайтбордингу. Чемпионат мира, чемпионат Европы, КТИ. В чем разница? Пока мировые соревнования намного выше по уровню, чем российские. Также из-за разного количества участников отличаются организации. Лена, какие соревнования в этом году поедешь? Я планирую посетить главные соревнования сезона, то есть чемпионат России, чемпионат Европы и мира. Также хотелось бы попробовать себя в гонках на гидрофойле. Лена, ты выступаешь на кайтах-парафойлах «Эльф» слабый ветер, а в сильный ветер берешь надувной кайт. А какие отличия в технике? На надувных кайтах нужно более агрессивно действовать корпусом, а на парафойлах нужно тоньше контролировать тягу. Многим из нас трудно это осознать, но ты еще и учишься в школе. Скажи, у тебя одноклассники занимаются кайтингом? Или ты уже поставила на кайт учительницу биологии? Нет, пока не поставила. Мои одноклассники интересуются, чем я занимаюсь, поэтому я часто делаю для них презентации про кайт. Однако, пока на кайте, кроме меня, никто не катается. Лена, пришли мне, пожалуйста, фотки твоего дневника с двойками. У меня нет двойки, у меня четверки и пятерки, однако часто очень тяжело догонять после поездок. Леночка, тебя тренирует папа, известный кайтер и конструктор кайтов Роман Любимцев. Многие считают, что будучи дочкой, ты сразу автоматически становишься спортсменкой-чемпионкой. Но я помню, какие катаклизмы происходят в 15 лет в сознании. Скажи, чем ты себя мотивируешь? Ты хочешь побед, ты хочешь успеха, или тебя устраивает медитация во время тренировок? Нет, мне просто очень нравится этот вид спорта, и я хочу добиваться в нем высоких результатов. Лена, спасибо за интервью. Это были Лена Калинина и Макс Федоров. Спасибо, пока. Лена, расскажи, пожалуйста, про кроликов и зайцев. Чем они отличаются друг от друга? Ну, кролики, они живут по всему миру, они есть в Австралии, на Тонерифе. везде есть кролики. Они намного крупнее зайцев. А зайцев <с> их не очень много. Ну, я, я не знаю, где они есть, но мне кажется, они в основном в северных странах есть, они такие поменьше и поскромнее звери, мне кажется. Они, ну, они не нападают на огороды.